Привет, с вами компания Доска. меня зовут Вадим и сегодня расскажу про те возможности, которые дает наша студия для спикера, потому что именно спикер наш главный герой. Итак, поехали! Вы можете писать, можете рисовать какие-то графики, таблицы, все, что вам необходимо. Специальные маркеры, которыми вы физически пишете на доске. Это удобно и привычно. Также можно вывести на экран вашу презентацию при помощи всего лишь одной кнопки. Презентацию настраивайте так, как вам удобно. У меня вырезан фон, и она полупрозрачная. Листаете при помощи одной кнопки, и вы полностью управляете кадром. И одной кнопкой выключаем презентацию. Выводим скринкаст на экран с любого устройства. Смотрим видео. Серфим в интернете. Вы можете выводить любой файл. У вас в руках уникальный инструмент для вывода на экран всего, что вам необходимо. Узнайте больше о нашей студии по телефону, указанному на доске, и в описании под этим видео. С вами была компания Доска. Вадим, до скорых встреч. Пока!